Приветствую друзья, с вами Виталий, небольшой видеоролик по теме адаптации к среде обитания. А среда обитания необычная на самом деле, о которой мы говорим уже на протяжении наверное, 30 уже видеороликов напилилась здесь, да? Тема какая сегодня? Вот смотрите, адаптация происходит в американской среде обитания ну, то есть я вас как бы, ориентирую на то, что эта адаптация не, не, не какой-то имеет период э, времени, что вы адаптировались к среде обитания, и на этом э, как бы закончилась адаптация. Нет. Адаптация происходит постоянно. То есть это, это состояние, состояние адаптации у вас будет, понимаете? Состояние. то, что я не есть мое состояние, мое внутреннее состояние, эмоциональное, ментальное, физическое, всегда готово к адаптации, потому что в американской среде обитания отсутствует перспектива, понимаете, перспектива во времени отсутствует, мы не можем сказать будущее время в Америке никто не говорит о будущем времени. Поэтому э, концентрация интересов людей в настоящий момент времени очень большая. Очень большая плотность вот этих интересов. Движение, вот это движуха все время, понимаете? И люди вы, как бы, должны уметь адаптировать свое состояние в настоящем моменте времени. А те, кому удается такое, есть такая тема прыжка, то есть если в, в европейской, азиатско-восточной традиции, культуре вам необходимы какие-то ступеньки или пинок, мотив, мотивация, как говорят здесь, то есть мотивация, то в американской среде обитания мотивация отсутствует, как как понятие скажем основное то есть тебя замотивировал кто-то пунул тебе под зад или замотивировал тебя морковкой да? отсутствует понятие мотивации потому что перспектива во времени отсутствует нет будущего поэтому вот здесь у вас интересы есть интересы в настоящий момент времени и ваше главное навык навык адаптации ваше состояние, к вашим же интересам, как их, как их проявить, как их выявить интересы. Интересы выявить в настоящий момент времени, ваши эмоциональные интересы, ваши физические интересы, ваши ментальные интересы в движении, вот в этой куче мале, которая происходит в настоящий момент времени. Ну, представляете, вот 360 миллионов э, проживающих э, в на территории, да, на огромных в этих штатах огромное количество людей, там в Калифорнии 40 миллионов человек, еще где-то миллионы человек. И все эти люди находятся в настоящем моменте. Никто не думает о будущем. Нет никаких рельсов в будущее. То есть если, если в, в западной Европе, в восточных э, странах э, есть культура и традиции строительства, э, ну, лестница, ну тут лестница нарисована, строительство э -э железной дороги какой-то, дорогу строим мы. Дорогу мы все вместе, строим дорогу, э -э мотивируем друг друга. Как мы мотивируем друг друга? Мы, такой паровозик у нас там есть, тогда такая тема, помните, успел сесть в последний вагон уходящего паровоза. Да? И присе... То есть какое-то общество создает какие-то знания, академические знания, опыт, знания создают, и все эти знания, опыт, культуру, традиции складывают в какой-то паровозик, и этот паровозик движется, и как вот эти утята э, за мамой идет утка, утка, такая топ-топ-топ, и за ней утята там э, такие дорожка, такой линейка, за ней идут э, в, в прудик, да? видели там в американских эреях, в микрорайонах проживания делается искусственный такой водоем, и вот этот искусственный водоем привозит Уточек, да, их там искусственно там развивают, они начинают там полниться, размножаться, эти уточки. И так мило плавают там, и ходят уточки по водоемам, живут там где-то и тому подобное. И все их подкармливают, там, там такие плакатики висят, этим уток нельзя кормить их, можно кормить и так далее. То есть вот, вот в настоящий момент времени вам нужна адаптация каждое утро, каждый день. Каждый день вы просыпаетесь и вам нужно адаптироваться к этому дню, потому что все уже изменилось. Нет никаких рельсов, по которым все едут в какое-то будущее. Все там, немцы едут в своем государстве, то есть состояние государства. Это мы называем состояние государства, то есть когда большая сообщность людей создает государство и все в этом государстве люди находятся примерно в одинаковом состоянии. И состояние ментальное имеется в этом ментальном состоянии какой-то какой уровень, база каких-то знаний, там, э, опыта какого-то передаются с поколения в поколение. Э, как академические знания, там, э, профессиональные знания, специальные знания, опыт и так далее. То есть в этом паровозике, в этом, в этом составе находятся и все вот эти утята, и и топают, и топают, топают, топают за мамой, да. За, уточкой, там, попойте, найти корм потом и так далее. Так вот, в американском менталитете этого нет, не за кем следовать. Вы можете следовать за своей собакой. И ту собаку я вам нарисовал, это как бы более такой близкий, понятный символ собака, да? внутренние, внутренние инстинкты. Может быть у вас нет собаки собаки ваших внутренних снимков, да? Может быть у вас там стадо буйволов, да? Оно выбежало так и пробежало по вашему созданию стадо со буйволов и все вас там вымело, съело и растоптало и все голову голову. Вот примерно такое у вас должно быть ощущение, что вас утром вы проснетесь и вместо собаки обнаружите стадо буйволов или обнаружите, может быть, птица какая-то стая налетела, там да, еще выклевала весь ваш урожай, весь ваш культурные посеял все ваши выт э, птички прилетели. вот эти птички, ваши инстинкты Соответственно, вы хотите как-то этого избежать, вы создаете какой-то забор, строите, делаете рельсы, заборы, государство создаете и так далее, ограничить себя, защитить свою культуру, небольшой свой садик там какой-то и так далее, оранжерею создали вы свою там какую-то, вырастили какие-то знания и так далее. И вот здесь этого нету, понимаете? То есть здесь вы каждый день отсутствие отсутствие перспективы вынуждает вам что делать ощущение создавать полеты вам на охоту, на охоту полететь понимаете полететь то есть вы создаете свое пространство то есть вы во времени будущем нет но в пространстве вы, вы создаете свое пространство видите трехмерное четырехмерное пятимерное двухмерное одномерное пространство для чего вам нужно одномерное пространство одномерное, то есть вот вы вот на плоскости находитесь, вот для того, чтобы вам разбежаться, правильно, разбежаться, дать себе пинка под зад, не используя ни, никаких сопротивлений, других нет, других законов никаких нету. Только вот эта плоскость вот эта одномерная. Вы бежите по ней и и, и прыгаете вы, перепрыгиваете какую то перепрыгивайте какое-то пространство, и у вас полет получается, и вы попадаете в другое состояние. То есть завтрашний день это уже другое состояние. Вы опять адаптируетесь. Вот во время, вы готовитесь к этому полету, вы адаптируетесь к состоянию. Ваше состояние. Вот тема состояния важна, потому что вы понимаете, что вы видите, Штаты все имеют внутреннее состояние, разные, а круга там разные состояния, да, там и города разное состояние имеют. Вы приходите, вау, как-то по-другому все. Вроде бы все одинаково, но другие люди, другие какие-то и так далее. То есть, то есть, и, вы, и вы перемещаетесь из, из штата в штат там, в поисках своего состояния или в поисках более такой легкой, простой адаптации вашего состояния разума и вашего состояния веры во что-то. Да? И, и, и вы не говорите о том, что вам необходимы все знания. Там, да? вам не нужны знания, вам нужна как бы библиотека, внутренняя библиотека, к которой вы обращаетесь, или внешняя библиотека, чтобы для настоящего момента какие-то знания, знания взять, эти знания открыть и иметь навык обучения по этим знаниям. То есть, когда в Америке вы у себя там как бы проходите какое-то обучение да, и сдаете на лицензию какую-то, да, то разрешается пользоваться учебниками, это сильно отличается от от европейской там, восточной другой учебниками берите учебники берите справочники вот такие такую толщину там хоть 10 их берите с собой ограниченный дедлайн времени там 6 часов сдачи экзамена все сиди пользуйся ищи ответы, если ты знаешь как учиться тебя же этому учиться эти знаешь эти все учебники ты, вот, это, вот это есть обучение самоучение в настоящий момент ты сдаешь на лицензию пользуешься учебниками наищешь там все Необходимо тебе в настоящий момент знания, коды, какие-то правила, термины и так далее. Ищешь, находишь и составляешь свой какой-то ответ, какие-то галочки ставишь. О чем мы хотели сказать с вами сегодня? О принципиальном отличии. Отсутствие перспектив во времени. То есть вы когда попадаете в в Нью-Йорке или куда-то э, этот самый, кто называется, там, центр города, как его называют, да, и там большие небоскребы стоят, небоскребы стоят большие такие, небоскребы, небоскребы, а я маленький такой, да, э, пел известный певец, так вот небоскребы, они создают ощущение перспективы. Знаете, перспективу. То есть ты видишь вот это здание, вот оно, вот оно ощущение перспективы. То есть получается как бы трехмерное искусственное пространство. Оно видишь-то его. Здесь у нас перспективы нет в одномерном двухмерном мире. Вот он, ты листик взял, вот увидишь, вот все перспективы у тебя нету, за нее заглянуть. Тебе надо трехмерие создать в голове сознание, А твое сознание, оно свободное стало. Свободное. У тебя, у тебя было... Э Зрительная корал тебя, бог здесь зрительный в голове, была занята, занята восприятием зрительным. И для тебя зрительное восприятие было главное, главное, а сейчас, когда ты стал собакой, внутренняя собака проснулась, зрительное восприятие для тебя стало не главное. Соответственно, количество нейронов, которые образуются в зрительной коре каждый день, образуются, их там уменьшилось. Они отключились как бы, правильно? Они перешли как бы в другую часть мозга. Включились другие нейроны, ресурсы туда переключились. Нейронов уже образуется много, но их ресурсы тоже ограничены. И поэтому у тебя нейроны отключаются, соответственно, у тебя восприятие какое здесь будет. Помните, я в начале ролике, он там говорил, что черно-белое восприятие. Вот черно-белое восприятие. Вот собака уже начинает ваше смотреть зрительный мозг у вас Зрительное. Не главное. Ей не надо смотреть в цвете, все, там, в радуги и так далее. Ей достаточно черно белого спрятие. Для нее органы спрятия мозга у, человека, у собаки меньше, да, правильно? Мозг меньше, но она воспринимает нюх, там, слух и так далее, ощущения какие-то у нее там, усами своими шевели, да, и так далее, роют волну. Потому что ресурсы ограничены мозга. И у человека то же самое. Вы, вы же вертикально стоите, видите, это же это не нормально, что вы вертикально стоите. Ресурсы вашего мозга заняты тем, чтобы поддерживать вас в вертикальном положении, и это уходит там, 80% энергии мозга, чтобы вы не упали, да? мозг занятый. Вам надо его освободить, дать для этих когнитивных способностей ваших, развивать их, чтобы эти способности в настоящий момент. Вам необходимо зрительную кору освободить нервные клетки, чтобы здесь не возбуждали зрительной коре. Они уходили куда? Куда они уходили? ваше состояние, а ваше состояние формирует ваше самосознание. Самосознание большая тема. И в, личной, в личностном росте и самосознание у нас обычно привязывается к чему, да? То есть ты можешь сесть в паровоз, не можешь сесть в этот паровоз государства общего государственного государственное общего состояния, да? если у тебя есть личное самосознание, то есть ты показываешь свой паспорт. То есть у нас принят паспорт, тебе показывать паспорт, покажите вас паспорт, вот ваша фамилия, вот ваша фотография, покажите ваш паспорт, паспорт, паспорт, и везде паспорт. В американском менталитете паспорта никто не, не, не, не спрашивает. В водительское удостоверение там, а там покажи, все там, и, как бы и нет там. Достаточно. То есть, как бы, А здесь нас... тебе в настоящий момент паспорт не нужен. Зачем тебе в настоящий момент паспорт? То есть паспорт уже для того, чтобы дефицировать тебя прошлое, будущее с настоящим моментом. Поним? То есть ты, ты вот ты, ты сел в паровоз, вот ты поехал, вот от моего. Здесь вам не нужны никакие знания в настоящий момент. Вам нужен навык, способность перепрыгнуть. Перепрыгнуть из одного в другое. Так, друзья. Спасибо вам за внимание. Что-то, наверное, вырежу с этого ролика. Опять. Пока-пока.